Йоу, здорово, вы на канале Ярики Слов, и вы, наверное, спрашиваете, что сейчас происходит. Здесь я рисую обложку к новому треку Кадиллак, на которой я недавно снимал бумажный клип. Вот это видео я решил сделать в таком в формате закадрового голоса, я просто буду попутно комментировать. В общем-то, сейчас я срисовываю, пока что получается красиво. Получилось что-то типа такого, не шедевр, но и неплохо. Ну прям не отличишь от настоящего, правда? Ладно, хватит про рисунок. Сейчас я, в общем-то, как видите, разделила А4 на 3 части и пишу читры, потому что авторские права, потому что это клип, потому что это все круто. Славка, что ты сделал? Ты топовый чувак. Вот. Ну и певцы неплохие. Кадилак. А сейчас я снова делю бумагу, но в этот раз напополам, и в этот раз для того, чтобы нарисовать, точнее склеить легендарный Кадиллак. Прикол в том, что эту половинку листка я сложил напополам, но не стал разрезать. Сейчас я рисую Кадиллак на две стороны, и потом я его вырежу, и как бы будут две абсолютно одинаковые штуки, вот как сейчас вы это увидите. Вот, гениально. И сейчас пытаюсь срисовать все идентично, но проще сделать это от руки. Вот такие две машинки. На самом деле это одна, просто с разных сторон. А вторую половинку листа я тоже делю пополам, но в другой плоскости, чтобы сделать одну длинную полоску, которая будет являться передом, верхом и задом Кадиллака. И еще нужно немного подровнять края, потому что режу я далеко не идеально сейчас происходит очень важный процесс я измеряю габариты кадиллака как я его нарисовал и черчу разметку на этой длинной полоске потому что далее я ее буду складывать ну вот вы увидите и на нее буду приклеивать две половинки вот сейчас я ее сгибаю да еще очень важно оставить по бокам крепежные элементы вот я обычно делаю 5 миллиметров вот таким образом это будет формочки вот с одной стороны и вот с другой вот так вот я это все склею все будет хорошо и вот я нарисовал кадиллак пытаюсь его согнуть А сейчас по специально оставленным полоскам по 5 мм я их режу для того, чтобы позже сгибать и приклеивать к тем двум половинкам кадела, как к двум его сторонам. Вот, уже более-менее похож. Ну и сейчас, собственно, склеиваю. Вот так вот у меня получается одна сторона. Это дело, в принципе, несложное, но нужно хорошенько все проклеить. И вуаля, вторая сторона увидела такой классный кадиллак и решила сама к ней приклеить. Ну, на самом деле это я ее за кадром приклеил. Вот, он уже, конечно, офигенен, но из оставшейся части неплохо бы сделать серебра жесткости. Поэтому я просто сгибаю бумагу гармошкой и внутри ее сую. Вот, теперь кадиллак вообще не уязвим и, и офигенен. Смотрите, какие бампера, какие красивые виды. Неповторимая техника суперзума. Качает просто вообще. Мало половин, снова делю листок на пополам, а его на пополам и получается четверть листка, на которой я отмеряю 8 одинаковых частей, и рисую наших замечательных танцоров, певцов, в общем-то, по урокам изо, там надо на голову отмерить, потом на туловище, на ноги, ну, это незамысловатый процесс, Решу, рисую шмотки, да, это, кстати, LG, если вы не знали, вот какие дреды. Цепочка и вот эти вот кружочки типа его леопёрдовый шмот. Сейчас рисуем Оргена, та же история, только <свес> <свес> лицо квадратное. У него странные очки, он показывает фак, а ещё он вдоль чтапах. Ой, красавцы, прям вообще я даже не знаю, у кого лицо лучше. И вот что в итоге получилось: огромная обложка на фоне которой стоят два гражданина и танцуют под Кадиллак. вот это красиво. И парочку фоточек. Почему бы и нет? Красивые ракурсы, красивые тачки. Правда, вот, блин, признаюсь, что вот бампер. О, кстати, вот это я кушал. Не знаю, зачем я это вставил. Бампер почему-то под наклоном слишком сильно получилось не очень. Вот они еще. Все круто. И вот. Вот Это вет сверху. Да, я еще приклеил палочки, чтобы ими управлять. Эээ, я такой перевернутый. В общем, всем спасибо, всем пока, ждите новых роликов.